Ефим Шубинстав, простой русский иммигрант, живущий в России. Он не врач и не гуру, но тысячи людей клянутся, что этот человек настоящий чудотворец. Он утверждает, что с 98% успехом лечит все виды зависимостей от алкоголизма до сигарет. А наш сотрудник Фил Шуман сообщает, что Ефим хранит свой секрет как на ладони. Этого сумасшедшего русского называют док. Говорят, что этот человек по имени Чих, взмахнув руками и сдав звук, похожий на чихание, способен за считанные минуты избавиться от вредных привычек, сформировавшихся у людей на протяжении всей жизни. Я устраняю всякое желание. Я могу стереть из вашего сознания все, что вы пожелаете. С его сильным русским акцентом настаивает на том, что одно трехчасовое занятие в его классе в Бруклине, штат Массачусетс, излечит любого человека от того, что его беспокоит. От переедания, курения, фобии и даже хронических болей. Она проходит вдоль позвоночника прямо. И все это он делает с помощью слов и своих рук, но эти руки никогда по-настоящему не прикасаются к вам. Мэри похудела на 50 фунтов после того, как побывала у вас в гостях. Он обладает невероятной способностью уничтожать именно те продукты питания, которые были для меня слабостью. Целитель помог шеф-повару Робину Хоули бросить курить спустя 40 лет после того, как ему исполнилось 40 лет. Он как бы излучает энергию через свои руки, почти как фокусник. Эффем утверждает, что в его методах нет ничего мистического. Он отдает должное науке, которая называется биоэнергетикой. Он говорит, что способен физически манипулировать невидимым электрическим силовым полем, окружающим тело каждого человека. Он говорит, что даже преобразует энергию в мозге обратно в ее первоначальную форму в ту, в какой она существовала до того, как человек, скажем, пристрастился к сигаретам. И я чувствую это буквально физически. Так что я подал вам сильный сигнал. Даже Гарвардский университет изучал Ефина. За ним наблюдали некоторые из наших самых скептически настроенных медицинских и психологических сотрудников. Доктор Дуглас Пауэлл говорит, что после шести месяцев наблюдений в Гарварде не смогли объяснить, как лечится эфемерность, но они действительно ответили на самый важный вопрос. Работает ли это? Я бы сказал, что да. Это действительно сработало. Мы решили подвергнуть его испытанию, послав к нему курильщицу и ценицу, которая называет себя Эми Коэн. Она курила в течение 16 лет, перепробовала все, чтобы бросить курить. Пластырь, жвачку, даже гипноз. Ничего из этого не сработало, и она тоже не ожидала многого от вашей темы. Я не очень-то рассчитываю на то, что кто-то меня исцелит, или верю в то, что люди меня вылечат. Выйдя из кабинета директора, Эми прикурила сигарету, которая, если бы это сработало, стала бы ее самой последней сигаретой. После этого она просидела трехчасовую лекцию. Я хочу дать вам отличный совет. Он говорил о том, что обладает способностью трансформировать свою энергию и способен стереть из моей памяти воспоминания о курении. Значит, Лями настал момент истины, когда она осознала это. Он говорит вам, чтобы вы сели напротив него, расслабленно положили руки на колени, закрыли глаза и подумали о том, чтобы курить. И тут я услышала какой-то шум, который звучал примерно так. Сразу же после этого Эми сказала, что почувствовала себя как-то странно. По какой-то странной причине у меня такое чувство, что я не собираюсь курить. Я выбросила свой палец прочь. Я связался с Эми еще раз через 10 дней после того сеанса связи. Она больше не была скептиком, потому что больше не курила. Я просто в восторге от этого парня и от того, что он со мной сделал. Так как же же все-таки это сработало? Я понятия не имею, что это было такое. Я просто не курю и не курю. Я не курю, я не курю. Но если бы я зажег сигарету и держал ее буквально прямо перед вами, не соблазнило бы вас это? На меня это никак не влияет. От него пахнет еще хуже, чем раньше, но у меня его нет. У меня нет ни малейшего желания есть его. Как бы вы ни поступили, это хорошо для вас, Эми. Эфем утверждает, что он занимается этим делом вовсе не из-за денег. Он берет 65 долларов за первый сеанс, и если ваши желания или страхи вернутся, он говорит, что будет видеться с вами бесплатно столько раз, сколько вам нужно. За.